Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики, зрители. В этом ролике я постараюсь кратко объяснить весь принцип. Ну, программу, можно сказать, вот этого союзного государства. Союз объединенных государств, продиктованный любовью, абсолютом, светом, истиной, единством. Это в целостности получается слово согласие. Многие там якобы недопонимания, ну, где программа и так далее. Ну, а вот хорошо, это я уже озвучиваю четвертый раз эту программу. Мне легче озвучить ее чем копаться вот в этой, в этой куче роликов, которые у меня сняты. Искать, вот, находить и так далее. Искать, находить, так далее. далее. Да. Смысла нет там. Искать и находить. Да. Лучше я звоню, просто. А ну. Значит, э, Союз Объединенных Государств. Ну, скажем так, э, если мы возьмем одно государство, в рамках одного государства, оно организуется вот таким образом. Э, в принципе, э, идентично, как говорится, скопируется другим государством то же самое. Да. Ну, давайте по управлению сначала. Управление организовано таким образом, что если это федеративное государство, как у нас Россия, то она имеет, как говорится, регионы. У нас где-то около ста регионов. В каждом регионе четыре ветви власти. Народная власть, власть созидательная, то есть экономическая, власть духовная, то есть идеологическая, и власть центрального управляющего, скажем так, царя, или, как вы говорите, президента. Да? В каждом регионе от этой центральной власти находится канцелярии. Президентская канцелярия или царский канцелярия, как вы называете, кто будет там, как он будет называться, это должен, как она будет называться, главное должен, царь или президент, без разницы. Вот от этого и будет, как говорится, название канцелярии. Президентской или царской. Да. Так вот, управление осуществляется отраслевой. Экономика это отдельная отрасль. И там должна быть самостоятельная власть, народная власть, заботчичество, которая заботится о гражданах государства, организуя социальные поли, социальные программы и так далее, и так далее ну, естественно, как говорится, оборонную там, промышленность можно, как говорится, здесь запустить через народную власть предприятия, которые занимаются оборонной промышленностью, они, как бы, да, под юрисдикцией могут быть открыты народной власти, да. Ну, естественно, какая-то идеология должна, это тоже отрасль, без идеологии нельзя, вы понимаете, значит, морально-этические и скажем, идеологические, идейные процессы, они в любом обществе присутствуют. Если государство не организует это направление, то сами на, обще на уровне общественных организаций начинают граждане, начинают организовывать все эти идеологические направления. Религия ⁇ это идеологическое направление, любая партия свою идеологию несет, в массы какие-то клубы и так далее, там, значит, по интересам они свои идеологии несут. Поэтому идеология ⁇ это необходимая вещь для государственного управления. Да. Единая идеология для всех, а там, по, как говорится, от другие будут, ну, там, и это религия, религия и так далее. Ну, общ... любая общественная организация может, говорить говорится, свою идеологию дополнительно нести. Но центральная идеология должна быть. Она, в идеологии должны быть указаны. Моральные принципы, этические, эстетические, как говорится, направления. Тоже для развития человека они должны быть указаны. Вот если здесь я вам говорю, что в системе Союза Объединенных Государств будет идеология, которая дана Иисусом Христом, свет, истинная любовь, абсолютная, это и есть как бы Бог. Бог. Идеология – Бог. Так и называется идеология Бог с качествами Свет, истина, любовь, абсолютно. Любите вы, как говорится, это слово Бог, не любите. Мы можем его не применять вообще, но идеология о том, что есть свет, есть истины в этом бытии, есть любовь к чувственным отношениям, как говорится, приложенные, и есть совершенство, которое называется здесь абсолют, это необходимые вещи. И об этом люди должны знать. Итак, ну, созидательная власть, понятно, там она занимается чисто экономическими вопросами, общей, как говорится, направления Царствия Божьего реализации экономических объектов и проектов, чтобы мы не думали о завтрашнем дне, чтобы желудочный у нас был сыт, и чтобы все удобства у нас были. Экономика занимается этим вопросом, как говорится, организации производства и продажи. Так что по отраслям все четко, четко. как говорится. И хватит, и больше не надо. У нас основных-то отраслей больше и нет. Все остальные отрасли, они в принципе относятся к экономике. Вот как вот, да, отраслевое направление было в экономике СССР, то это только к экономике относился. Если это, например, скажем, нефтяная промышленность, это отрасль нефтяная. Есть газовая, значит, газовая отрасли. Если это как какое-то производство там легкой промышленности, это отрасль легкой промышленности и так далее. Поэтому во главе ставить вот какие-то отдельные отрасли, власть создательная объединяет все эти отрасли в одну, через свою власть. Все. А вот для общества, в целом, для государства, вот эти отрасли главные экономика, идеология, вопрос социальной политики через власть. И, естественно, как говорится, центральное управление, которое должно заниматься тем, что оно в основном, как говорится, юридическим вопросом занимается. То есть отслеживает, чтобы все соблюдали законы. И чтобы их никто не нарушил. И, естественно, юридические услуги какие-то какие оказывают населению. Естественно, как говорится, спускает решения, которые приняты в коллегии царей, о которых я сейчас расскажу, ну, всем остальным. И так далее. Все. Все очень просто. Не надо ничего усложнять. Итак, коллеги царей, или президентов, скажем так, да, то есть. Союзное государство предусматривает вхождение в союз многих государств. Практически запланировано, что все государства мира войдут в этот союз. Как это будет управляться? Каким образом будет управляться Союз? Вы, если кто-то скажет, вот из Москвы, а кто с этим согласится? Все государства захотят подчиниться Москве. Никто не будет подчиняться. Вот, чтобы выйти из подчинения Москвы, Советский Союз развалился. И просто не захотели больше подчиняться Москве. И все, они у нас разделились на отдельные государства наши бывшие союзные, союзные э, республики. Отделились, и все, хватит нам, как говорится, вот это терпеть от узурпации Москвы, как говорится, и так далее. Все. И чтоб... Или, например, сам с Вашингтона, да, где-то там кто-то пытается управлять всем миром. Нет, дорогие мои, так не пойдет. Никакое отдельное государство, отдельно выделенное, не может управлять остальными государствами. Это называется э, монополия одного государства над всеми государствами мира. А кто? Все хотят свои свободы иметь. Поэтому этот вариант не проходит и не пройдет. Опять, как говорится, развалы начнут, как говорится, происходить. Опять все начнет разваливаться. Поэтому, чтобы этого не случилось, есть объединенная коллегия президентов или как угодно называть. Вот на этой коллегии принимается решение, общим собранием этой коллегии Законы какие-то утверждаются Не надо содержать думу, специально выделенные, как говорится, которые можно купить Все, что угодно можно с ними сделать Можно лоббировать, какие угодно законы, какие-то частные лица Там вообще уже до маразма дошло Партиям даются указания, лицам, которые в партии, так, давай у нас работа, мы должны показывать населению, что мы работаем. Давай, как говорится, как говорится какую-нибудь область из жизни выбери и, как говорится, давай там закон примем. Закон о том, как говорится, можно ставить забор блядь, сплошной между соседями или нельзя. Можно на рыбалку, как говорится, там, рыбу ловить или нельзя. Во все мелочи, во все области, в которые им не нужно лезть, они лезут. Такие глупые законы принимают, и еще такие драконовские законы принимают. Это нехорошо. Нельзя так делать. Поэтому, чтобы это прекратить, чтобы, как говорится, начальники ваши не спускали, как говорится, вам квоты, а о том, чтобы, как говорится, вот, чтобы показать населению, что мы работаем, давайте, как говорится, вот, будем, как говорится, а, законы, законы, законы новые придумывать и выпускать. Вот это до, до такого маразма все дошло, понимаете? А именно так, вот об этом уже разговоры идут, везде по интернету, и все знают. Сами депутаты говорят, нам спускают квоты эти, чтобы мы законы эти писали, как говорится, то есть на обсуждение, на решение. Думаю, как, дум, как говорится, предлагали. Предлагают, и многие идиотские законы принимают дома в голове, единогласно, так скажем, да, там и так далее. Да. Таких законов вообще не должно существовать. Их, их не должно быть законов таких, а они придумывают, чтобы в этой области жизни был какой-то закон. Многие явления регулируются традициями, культурой. Поэтому, поэтому, если это регулируется уже культурой и традициями, зачем для этого писать закон? Зачем? Сама культура и традиция регулирует эти отношения. Да. Между соседями, как говорится, а отношения регулируют как говорится, вот традиционный закон какой-то. Да, просто традиции, там, скажем, да, вот поставил забор. Коммунизма у нас нет, как говорится, так далее, да. Если забора не будет, то начнут оттяпывать друг от друга, как говорится, территорию. Просто заявят это, мое все. угодно, да. Итак, коллегиальное управление президента осуществляется всем союзом. Все, весь союз управляется вот, коллегиально. Это, в принципе, заменяет любую Думу, любой парламент в любой стране, вот это коллегиальное управление, заменяет ООН, организация объединенных наций. А почему наций? Почему нации? Почему не государств? Почему не стран? Почему именно наций? С чего это вы взяли, что, как говорят, вот, нация должна преобладать над территорией, на которой живут много наций? Ну тогда, извините, у нас от а России, сколько у нас наций? А? Посчитаем. Каждая нация должна иметь представителя там. Это же Организация Объединенных Наций. Понимаете, какой глупостью занимается? Даже в названии настоящей глупости. Вот, вот коллегия, коллегия, это она и заменяет еще Организацию Объединенных Наций. Там непосредственно руководители собираются. И не какие-то представители. Непосредственно руководители собираются. Руководители могут спустить любой какой-то разрешение в своем государстве. Приняли там на уровне глав государств. И это решение спустили. Все. Приняли там, как говорится, о мирном соглашении, чтобы не воевать и так далее. Вот такие, такие, такие нужно условия соблюсти. Все, сюда спустили, в само государство, в, сам со, ну, в Союзное государство. Все, исполняют все. А куда денутся? А потому что это коллеги президентов приняты, а не какой-то там организации объединенных наций, исполнения решений, которые, как говорится, могут исполниться, а могут не исполниться. Вот и все. А он скажет, а мы проголосовали против, поэтому не согласны, поэтому не исполняем закон. То есть это требование. Вот и все. Вот система управления вот таким образом выстроена. Чтобы... Ну, опыт жизни нам всем показал, что частный капитал, вот к сегодняшнему дню мы уже все наглядно прямо, частный капитал захватывает все области жизни. И даже государственное правление запускает свою руку. Вот туда в Думу, лоббирует там, и так далее. И так подобное, да? Они принимают доходы, согласно, вот это, что там проплачено, какой закон должен пройти. Да? А они уже садятся, как говорится, в властные структуры, в верховную власть лезут и так далее. Да? И образуют такую систему, которая работает вот именно на частный капитал. Ну, ну, у нас наглядные пособия. А Все же согласятся с тем, что наши верховные власти работают на частный. не на вас, не на, народ, не на народ, а именно на частный капитал направлено, вот чтобы больше этого не было, чтобы частный капитал не мог купить кого угодно. Понятно, да? Включ, вплоть до да, президента и так далее. Да. Или там в Думе любого человека. Да. Вот поэтому, поэтому, четыре ветви власти в каждом регионе, и вместо министерств, как сейчас, вместо Дум, которые там сидят в этих регионах, да, своя, у каждого региона своя Дума. Ничего себе, умники. Да. А же вы, как говорится, имея свою думу, дублируете то же самое, что дает федеральная дума, вот эта центральная дума. Вы просто дублируете и все. Она, она, она там нахрен не нужна, эта дума, которая в регионах. Согласитесь с этим? Да. Все равно вы, как говорится, они синхронизированы вот с этой центральной, как говорится, с решениями центральной думы. Толку. Просто для того, чтобы, то больше чиновников расплодить, больше бездельников расплодить, и больше возможности, как говорится, там залезть в карман государства, залезть в карман страны и выкачивать. Нет, дорогие мои, это неправильно. Поэтому, поэтому. Четко, как говорится, обозначено. Никакие министерства, никакие думы, никакие дополнительные там, я не знаю, какие еще структуры там есть, как говорится, и так далее. Да. Четко обозначено. 4 ведь власти по отраслям. В каждом регионе. У нас 100 регионов, округлим. 96 регионов, мы просто округлим. 400 ветвей власти. В каждой по 4. 4 на 100, получается 400. Все. А там у них что там будет в этих ветвях власти? Министерства они будут организовать или еще что-то, какие, как говорится, да, структуры внутри своей структуры каким образом будут строить. Это уже может Я бы сказал бы вот так, это их дело. Главное, чтобы работа шла. Главное, чтобы шла работа. Вот так вот, да. И, естественно, как говорится, по этим отраслям, властным отраслям, все распределяется. Если, например, скажем, да, земли народные, они то это через народную власть утверждение проходит о том, что вот, вот эта земля принадлежит, вот, как говорится, вот этой народной власти, к которой будут обращаться другие отрасли, другие структуры, о том, чтобы им выделили землю, например, построить заводы там, и так далее. далее, далее. Куда кому? Ну, конечно же, как говорится, если народная власть отражает интересы народа, значит, к народной власти нужно идти и с ней договариваться, с этой властью, с другим властям. Так вот все просто. Да. И далее, если, например, в области экономики, что-то, как говорится, в области экономики относятся, финансы там, и так далее, ну, опять, как говорится, нужно обращаться вот в эту власть для решения этой проблемы. Да. Почему бы и нет? Например, скажем, да, вот, центральные банки. Ну, в принципе, как говорится, а они созданы от экономической, от создательной власти. Финансовая часть государства, она под их ведением. Надо получить кредит. Значит, именно, как говорится, вот через эту власть решается кредитный вопрос. Для возведения какого-то экономического объекта. Да? Надо, как говорится, инвестиции, инвестиционный банк создать, чтобы ваши счета там были. Опять через эту власть решается. А духовная власть, она вообще, как говорится, имеет отношение к воспитанию. К человеку чтобы он там в пьяницу не превратился, чтобы морально, как говорится, вообще падение не совершил туда, на дно. Там, и так далее. И не ходил, там не клянчиво, так, не побирался, ходил. Да. Духовная власть предназначена для того, чтобы, как говорится, таких не было. Ну, понимаю духовный уровень человека. духовный уровень позволяет человеку иметь мотивацию. Мотивацию. К трудовой Кто же сам трудовой делится? К улучшение отношений друг между другом. До уровня вашей любви. Полного согласия и любви. А кто между вами отношения будет выстраивать, если не будет духовной власти? Вы будете гулять, пить, как говорится, друг другу морду бить. Если не будет духовной власти. Вот, пожалуйста. Ну, естественно, вот центральные канцелярии вот эти вот, да, центральные власти, президентские канцелярии. Ну, они, извините меня, кто-то, в закон пишется, и кто-то их должен отслеживать, чтобы они соблюдались. У ну, нас доверили соблюдение закона структуре. структурам. Вообще, морозный настоящий. В какой стати силовые структуры должны отслеживать за, за исполнением закона? Их вообще не должно быть. Это лишняя структура. Пусть они в классическом государстве остаются, как говорится, и как вот их система работает, так и работает. В нашей системе, в нашей системе, кто-то на президентской власти. И никого не нужно принуждать никуда. Если какие-то нарушения проходят, любой гражданин может, как говорится, в эту канцелярию подать, как говорится, свое заявление, жалобу, там что все что угодно. И будет обязательно рассмотрено. И, не, и для этого не нужно, как говорится, чтобы силовые структуры были ходили, там вылавливали, как вот. У нас не будет вообще преступлений. Так предусмотрена сама система. И поэтому силовые структуры, они здесь излишни. Вот, такая, вот, так, вот такое простое управление в системе, как говорится, Союза объединенного государств. Естественно, как говорится. Мы в свои руки берем корпоративную деятельность. Никаких мелких средних предприятий. В нашей системе нету их. Пусть они остаются в классическом государстве. Все, что связано с корпоративными деятельностью, с акциями, для того, чтобы население могло получать доходы от всего, от работы всего государства. А только так население сможет получать доходы. По-другому население вы посадите на зарплаты. И, ну вот, вот она система у нас на зарплатах, мы знаем, как говорится. Мы рабы все, а они рабовладельцы начальники, рабоводельцы практически. Нам эту систему нужно сломать у себя, она не должна быть, эта система у нас. Поэтому все доходы, которые идут от предприятий и так далее, они, как говорится, за счет акций распределяются между всеми. Вот и все, все, все очень просто. Это не как в Советском Союзе. А, активы, которые должны были раздать населению, как говорится, и они должны были дивиденды получать, вместо этого заменили, подменили это вот этими бесплатными услугами. Ну вот оно, как говорится, да. Что люди не захотели вот этого бесплатного всего, вечно бесплатного, там взяли, развалили Советский Союз. Теперь ничего, не, ничего нет бесплатного. Вот. Нам что нужно, как говорится? Опять к тому же возвратиться, что вот наш союз, вот этот, который, наш союз соединенных государств. К тому же придем, если будем, как говорится, вот так вот, услугами заменять. То, что должны люди деньги получить в руки. А давайте будем заменять услугами. А эти товарищи, которые, как говорится, вообще предлагают нам, как говорится, безденежные... А как, у вас есть Вот кто-нибудь мне, дайте, расскажите, безденежные существования? Что такое деньги? Вы хоть понимаете вообще, что такое деньги? Деньги – это обмен товара, товарообмен. Вот для того, чтобы ты не таскал, как говорится, вагон угля с собой не тянул, как говорится, железную дорогу не прокладывал, чтобы поменять этот вагон на, на вагон зерна. Вот для этого деньги существуют. А те, которые, как говорится, вообще, я не знаю, мозги есть у них или нет, которые, как говорится, безденежные системы, каким образом вы будете менять эти товары и услуги между собой? Каким образом? Деньги, это универсальные, которые, которые помещаются в карман. Бумажные деньги в карман поместились, а не вагон угля таскать с собой. Фух, да... Извините, меня так вырваться хочется. Придурков у нас на этом свете полно. Да. Поэтому если каждого придурка слушать, то, как говорится, мы скоро э -э, из нашего государства создадим дурдом. Настоящий дурдом создадим. И только нам остается выдавать лекарства, чтобы мы лечились. Да. Итак, с управлением, в принципе, все решено. Теперь остается, как говорится, ну, основной у нас, основной отрасль, на которой мы всегда все полагаемся, это экономика. И финансовая система, естественно. Экономика, финансовая система. Вот об этом мы поговорим. Ну, есть у нас еще, как бы, вот, если мы к управлению, есть еще такое явление, как профсоюзы, Профессиональный союз, да? Который защищает профессии разные, рабочие и служащих, и так далее. Там, да, объединяет этот союз всех, кто работает. Поэтому, поэтому, почему в частные руки должно быть отдано народное достояние? Например, побережье, морское побережье. Почему там, как говорится, ограждают, как говорится, заборами и так далее, и не допускают никого, и население местное, местное население, на да, живущие там не может попасть на море, там ограждено, все туда нельзя проходить. Это неправильно. Вот Советский Союз нам показал очень хорошее, как говорится, вот, да, наследие оставил в этом отношении. Приезжаешь туда в Сочи, например, скажем, да, и там от разных предприятий, разных, как говорится, да, до молодых, и так далее, и так далее, возведены были и они, и они, так бы, да, побережье не занимали, вот так вот, не оккупировали. Но побережье свободное для всех. Приходи, как говорится, а они там где-то повыше строились. Вот ты, отдохнув на море, да? ты можешь уже, как говорится, вернуться туда, в здание. Вот в свое они красивые были, здания хорошо сделаны, как говорится, еще в сталинские времена, кажется, их строили, да, там и так далее. И вот, твой, как говорится, вот твое место пребывания, там, там ты можешь ночевать, отдыхать, там ты можешь кушать, там столовые были организованы, там все что угодно можно организовать, там и так далее. Это там. Не надо побережье ограждать, не надо на побережье строить и так далее, тому подобное. А. Поэтому, поэтому это в частные руки нельзя отдавать. Поэтому профсоюзы, так называемые, да они, они, да. они могут быть объединены не по отраслям, не конкретно, вот, там газовая промышленность, нефтяная промышленность свое имеет и так далее. Как это. Ну, естественно, они зарабатывают деньги, они корпорациями являются. Поэтому, как говорится, да, они могут себе построить. Почему не объединенный профсоюз, который для всех граждан союзного, союза объединенных государств? Для всех граждан. Любую страну можешь поехать теперь. Там, везде профсоюзные, вот эти вот, как говорится, просоюз, ну, естественно, какие-то просоюзные выплаты вы будете платить. За счет этого профсоюз будет строить все вам. Условия создавать разные, чтобы вы, как говорится, и отдыхали, и какими-то иными, как говорится, делами занимались там и так далее. Почему бы и нет? Да. В любую страну вы теперь приезжаете не в какой-то частный отель, а именно вот этот профсоюз организован, построенный построенным и так далее, там подобное. Отдыхаете народ. Бесплатно это будет, или платно будет, это уже, как говорится, ну, в зависимости от того, какие расходы все. Я бы бесплатно сделал. Для всех. Не обязательно вот для какой-то отрасли отдельный, а для всех. Потому что, потому что деньги, деньги, которые будут зарабатывать корпорации, они большие деньги. И тем более профсоюз может немалые деньги, как говорится, в виде взносов собирать. А почему бы нет? Тогда, тогда буквально опадает сразу, как говорится, вопрос о том, что за это вот столько заплатили, за это столько заплатили а они будут на расходы нести да, да, да, достаточно приличные. Ну, путевка хотя бы, если купили, например, скажем, да, если она покупается, эта путевка. Она тоже, как говорится, имеет свои достоинства. Это же плата за ваш отдых, за весь отдых. Отдых можно прекрасно организовать и так далее. Да. То есть, цель такая, старцы Божии. Так как мы представляем общественный организм, общественный организм, за счет которого живут частные организмы, просто вся практика, вся практика вот этого капитализма показала, и практика социализма показала, как говорится, да, что... Если мы сами принадлежим к общественному организму, пусть общественный организм для нас, для лиц, индивидуов, ну, общественный организм должен стать и матерью, и отцом, опекающим свои вот эти вот клетки, так скажем, да, тела своего. Вы люди, клетки тела общественного организма. Пусть общественный организм занимается этим обустройством. Мы ему доверяем себя, потому что мы в общественном организме живем, для общественного организма живем. И как говорится. Живя для общественного организма, мы живем для себя, как для индивидуумов. Общественный организм занимается организацией наших, нашего благосостояния, нашего удобства, нашего состояния и так, далее, и, так далее, и так далее. Почему это мы должны в частные руки отдавать? Как предприятие. Вот именно каждая ведь власти имеет свои предприятия акционерные и не допускает туда частников. Точно так же все остальное, оно не должно быть в частных руках. Общественный организм должен организовывать для себя, ведь вы же часть общественного организма. Это значит для себя организм. Так как и вы являетесь частью общественного организма. Пусть он для себя организовывает, для своих. Вы это есть для себя. Да. Для своих все, все, все. Все удобства. Вот так, все просто очень. Никакой сложности нету. А частник, он начнет, как говорится, я не знаю, но ну, он заинтересован, чтобы, как говорится, в один карман положить. И чтобы прибыль накачать, он, как говорится, я не знаю, будет заниматься тем, что будет качать с вас прибыль. Все в деньги превращать. Вот для тех, кто, как говорится, безденежная, как говорится, система хочет. Вот для вас здесь благо определенное, как говорится, да. Чтобы частные, как говорится, частный капитал, чтобы, как говорится, да? не превращался в рабовладельца. Вот, деньги сохраняются, деньги тут не виноваты. деньги тут вообще ни при чем. Виновата сама система, которая организует такую жизнь. Частный капитал, ну, с одной стороны, вроде бы способен организовывать такие явления, да, но, извините меня, накачивает суда, а потом хочет получить власть. Потом начинает покупать чиновников и так далее. То есть людей, которые входят в управление государством. Вот это мы не можем допустить. Поэтому мы возвращаемся как бы, да, вот частично к Советскому Союзу, на, что на общественных началах, но но с другими условиями. Другие условия – это представление вам, именно в денежном выражении, чтобы вы могли выбирать, а не в услугах, не представление услуг, в денежном выражении, как говорится, ваш, вашу долю, дохода. Тогда вы можете купить себе квартиру, не ждать на очереди 25 лет, а купить квартиру, можете говорит он, с двух-трех зарплат, скажем, не зарплат, а этих доходов, которые вы получили, там, скажем, за два-три месяца, ну за год, ну за пять лет, ладно, ну не 25 лет же ждать, понимаете. в маразм настоящий. Дефицит создали, и, а дефицит вынуждены были создать, потому что вот из-за этих частных услуг, то есть из-за этих... Бесплатных услуг, которые вам предоставили. Вот Во что, во что выливается ваше бесплатное, те, которые, как говорится, за безденежные, как говорится, да, за коммунизм. Да? Коммунизм обещал нам, как говорится, безденежную экономику, безденежную жизнь, как говорится, и так далее. Да? И к чему пришли? Мы видели на уровне социализма, который шел к коммунизму. Что получилось? Получилось вот это искажение. Долго ждать. Долго ждать. Вот на очередь на квартиру туда, чтобы в институт поступить, как говорится, и получить там образование. Извините меня, ну, никто не отменял эти экзамены там и так далее. Туда тоже нелегко было попасть. Хоть и бесплатное это было образование, но качество образования, ну, извините меня, хоть мы много воспитали, как говорится, образованных людей, талантливых людей, но качество все равно уступает. Образование Советского Союза было хорошее. Не надо никакие принципы отбрасывать. То, что было хорошее, то взять на вооружение. Обязательно. Обязательно, да. Бесплатная медицина. Ну, естественно, как говорится, там это бесплатное, а вылилось то, что, как говорится, ну, вы приходите в больницу. Извините меня, загажник настоящий был. Да, вы сейчас современные больницы строят, да, якобы это плат, но они, извините меня, они достойны, как говорится, там хочется, как говорится, поболеть. Ну, как на отдыхе, поболеть там хочется, да. Но очень дорого, очень дорого. Поэтому вот это достоинство, сохраняя, как говорится, благостные, как говорится, вот, условия там, и так далее, хорошие условия. Ну, Платная. Пусть платная. Вы будете достаточно доходов иметь. Много доходов будете иметь. Вы можете позволить себе, как говорится, да, и платно взять. Да. Они вот в этом, где тараканы везде ползали. В Советском Союзе, в этих лечебных учреждениях. Линолеум весь ободранный, стены ободранные. Косметический ремонт сделают, и все, на этом довольствуйтесь. Да. Так что здесь, как бы, если даже от бесплатного к платному перейдем, ну, извините меня, вам платят. Вам не бесплатным замещают это. А просто платят деньги. Вместо бесплатного. Платят деньги, чтобы вы могли оплачивать все это. Поэтому, извините, нужно, как говорится, вот эту золотую середину взять за основу. Опыт Советского Союза, опыт капитализма, и так далее, и так далее. И не надо вот так, вот, как говорится, нас возвращать туда в прошлый опыт с траканами, которым, которых в дустом травили и сами могли отравиться люди. Да. Берем только хороший. Берем только хороший. Профсоюз, да, если он имеет... Вот эти взносы достаточные, он сможет организовать хороший отдых. Не хуже, чем частники организовывают. Не беспокойтесь, все сможет сделать. Просто эти вещи можно под контроль поставить, чтобы все было хорошо для вас. И чтобы вы могли выезжать в любую страну, там тоже они союзники. Мы же в Союзе, в общем Союзе находимся. Да? И как говорится, отдыхали там. Там тоже по той же схеме все это выстроено. Но никто не запрещает вас уехать куда-то там отдохнуть. Не обязательно здесь. Они будут сюда приезжать. Вот такой обмен будет производиться. Так что... Не беспокойтесь, все будет нормально в этом отношении. Под контроль все будет поставлено, чтобы все было тип-топ, чтобы все было на высшем уровне. Вот и все. Это в наших силах. Итак, вот еще о чем напомню вам. Вот можно было бы, конечно же, вот сейчас 100 регионов, скажем, да, в России, можно было бы постепенно-постепенно, когда все наладится хорошо, да, все на ноги встанет и так далее, объединить регионы, вот эти 100 регионов на 10 анклавов. Ну, скажем, вот этот, этот, этот, вот административный, как говорится, вот как сейчас, да, Путин пытается сделать, как говорится, в нескольких регионах одно административное, там, Уральский регион, там, Сибирский еще какой-то, там, да, там Южный регион, там, и так далее, объединяет, да, это неправильно, это неправильно, чем больше будет отдельно взятых маленьких регионов, тем лучше. Дело в том, что здесь все связано с ответственностью. Конечно же, когда объединенное, так легче управлять. Не 100 как говорится, этих <человек> чиновников Путина, как говорится, должны управлять вот этими маленькими регионами, а всего 10. Да, вот Уральский регион, один там представитель президента, да, здесь один представитель, всего 10 представителей, получается. Да? Конечно же, ему выкинуть, да? на него возложил, как говорится, на этих региональных представителей, как все обязанности. Конечно же, это лучше, чем 100. С одной стороны, это для его для центрального управления, потому что ну, они же, эти власти классических государств, хотят, как говорится, централизовать власть, все в, в одних руках, и оттуда с центра, как говорится, вот так пальцем указывать, каждому, ну, что, что делать. Вот это неправильно. Почему вот эти вот 100 регионов лучше, чем 10 регионов? А потому что, понимаете, маленький регион, имея 4 веки власти, он полную ответственность за свой регион получает. Абсолютную ответственность получает за свой регион, строить там предприятия, а как учредители, учредителем являются вот эти ветви власти. И он, они этот регион небольшой свой полностью организовывают таким образом, чтобы там был ну, просто абсолютный достаток всего. И, естественно, как говорится, не зависит от, эко... от центрального распределения вот этих вот средств. Они у себя оставляют все это. У себя оставляют и имеют возможность еще лучше развивать, развивать, развивать его, этот регион. Понимаете? Вот. То есть промышленность хорошо организована. А значит для жителей все хорошо организовано, раз богато живут. Понимаете? Вот. И, конечно же, как говорится, другие регионы, которые, как говорится, вот так оглядываются, как живут в соседнем регионе, они, естественно, будут подтягиваться. Они не будут надеяться на то, что, как говорится, мы дотационный регион, да, и поэтому можно можем ничего делать, как говорится, все равно дотации нам централь... центральная власть выделит. Всего 10 доноров, а мы все на хлебнике сидим, как говорится, остальные 90 регионов. На хлебнике сидят 10, 15, 20 регионов, доноры, которые обеспечивают всех вот этих вот бездельников. Нет, это неправильно. Поэтому, поэтому, вот эта организация, организация 4, 5 в каждом регионе, чем меньше, чем тем лучше. Тем... Как в Европе, вон маленькие государства, а они, как говорится, себя обеспечивают от и до хорошо. Понимаете? Вот. Чем меньше, тем легче управлять. А вот этим большим уже тяжело управлять. Поэтому был Советский Союз, который не смог с этим справиться. Была царская Россия, которая не смогла с этим справиться. Понимаете? Вот. А европейские маленькие государства справлялись легко хорошо. легко хорошо со всеми этим справились. Вот поэтому, учитывая этот опыт, этот опыт, надо обязательно, как говорится, чтобы каждый регион имел свою самостоятельность. И не ждал, когда, как говорится, там федерального бюджета какая-то, как говорится, упадет часть для развития региона. А потом, как говорится, федеральные власти начинают оттуда, оттуда, взяв этот из бюджета, начинают, как говорится, по своим карман раскручивать эти деньги, сначала раскручивать, своим карман расуют, а потом, как говорится, кого не использует эти деньги. Нет, здесь сам регион зарабатывает, никакого центрального, никакого центрального распределения не должно быть. Сам регион на себя зарабатывает. И значит, должен, как говорится, не по карману расувать, а заинтересованы должны быть все власти для того, для того, чтобы регион развивался. Вот и до, лучше, чем соседний. А соседний, глядя на это, еще будет тоже стараться, понимаете? Вот и все. Вот поэтому вот это вот региональное разделение властей. Самостоятельность их обязательно нужно, как говорится, поддерживать. Без этого, без этого, опять, опять мы вернемся к Советскому Союзу, опять вернемся к той царской России, когда не способны будем, как говорится, да, справляться с задачами, которые, как говорится, стоят перед властями. Они просто не, не смогут справляться, вот и все. Поэтому профессионалы должны сидеть в органах власти, везде, во всех четырех четверах власти. Каждая отрасль своих профессионалов туда сажает. Все. Настоящих профессионалов. И эти отрасли они будут заинтересованы все. Воспитывать своих профессионалов, выращивать своих профессионалов, будут свои институты строить, чтобы, как говорится, да, именно, как говорится, вот они умели управлять. Да, и там будут обучать и так далее. Вот это о управлении в основном. Ну а о экономике, потому что время очень большое получается, а о экономике сейчас э -э, в другой части говорим. Да.